Всем привет, с вами Маша Смолот, и я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня я продолжаю серию подарочных работ из дерева. Будем делать перекидные четки, они же болтухи. Какое-то время я рисовала эскиз, и вот что у меня получилось. Значит, выбрала тему совы. Человек, которому буду дариться эти четки, очень любит сов. Ну и коллекционирует их в каком-то роде. Поэтому сделаем сову. Значит у меня получилось 9 звеньев, Это, вот этот размер он э, будет в натуральную величину, они не будут очень большими, порядка 12 сантиметров наверное, потому что женские руки достаточно маленькие, э, так как подарок будет женщине, вот, поэтому я подумала, что будет нормально. Ну если вдруг мне покажется, что коротко, я просто добавлю еще по звену, вот, есть также центральная, будет с именной буквой, и несколько дополнительных. Разделены шариками будут не все, использовать я буду бусинки между. вот. Ну и там по ходу дело решим. Насчет головы и хвоста с лапами я еще подумаю, это в процессе будет, но пока буду придерживаться этого эскиза. А, значит, по поводу дерева. Дерево буду использовать бук, он твердый, а, поэтому резать я буду частично ножами, частично дремелем и стронгом для тонкой обработки каких-то деталей. Единственное меня смущает, что толщина очень большая, поэтому мне придется еще как-то продольным пропилить, потому что... Иначе будет бур машинка, очень трудно будет все это снимать. Ну, поэтому я, наверное, сейчас отпилю сначала вот так, а потом попытаюсь ножовкой или лобзиком отрезать половину. Вот, давайте отмерим. Так, ну что, друзья, вот мы и подошли к последнему этапу сборки. Сейчас немного расскажу о том, чем я обрабатывала. После того, как я закончила резьбу, я покрыла морилкой на водной основе. Потом я нанесла льняное масло, дала немного впитаться и заполировала войлочной, войлочной насадкой. Вот, через пару дней, когда масло окончательно впитается, я еще раз полирну. И будет э, более такой блеск, более благородный блеск. Я не стала покрывать лаком, потому что все равно при использовании лак будет отбиваться, выбеливаться. И, в общем, я считаю, что дерево должно оставаться максимально натуральным. Вот. Поэтому. Мой выбор пал на льняное масло. Дальше я буду, конечно, экспериментировать. Может быть, с датским маслом. А также у меня еще есть там несколько вариантов масел. Но вот такой результат получился с льняным. Посмотрим, как это будет все в работе. А, инкрустацию глаз я сделала из... А, изначально это было сусальное золото в эпоксидке. Вот, получились такие янтарные глазки, совы. По поводу того, что... Будут наверняка комментарии, что глаза настолько выпуклые, что они отобьются. Я согласна с этим мнением, но... Эти четкие идут в подарок человеку, который... Ну, будет пользоваться, наверное, но не так часто, чтобы прямо вот каждый день с ними заниматься крутить, вот. И я думаю, что их надолго хватит. Конечно, в последующих я буду глубже сажать глаза, если буду вообще это делать. Вот. Но в этих я решила оставить так, потому что мне нравится так. Вот. Разделители у меня мне дали деревянные бусы. И из них вот такие вот. Я даже не знаю, что это за дерево, но выглядит нехорошо, текстура красивая и разделители я сделаю из них так. А, по поводу нити, нить нейлоновая очень прочная, сейчас будем собирать <музыка> собрала получились такие четки здесь я сделала все плоское хотя здесь тоже можно в принципе что-то гравировать но я решила что в этих четках будут вот так если вам понравилось видео ставьте лайки комментируйте подписывайтесь на мой канал не забывайте нажимать на колокольчик чтобы не пропускать обновления на моем канале. Всем пока!